Под колодой, под колодой у нас Паш Кубков. Ну что ж, хорошие вести, что-то может вас обрадовать, какие-то новости. Кому-то, может быть, кого-то могут звать на свидание, кому-то могут признаваться в любви, может быть, а кому-то просто какие-то новости, которых вы давно ждали, которые обрадуют вас, какие-то хорошие вести для вас. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас императрица. Императрица в этом месяце популярная карта. Не знаю почему, потому что всем, почти всем знаком она выпадает в любом, в, в какой-то части расклада. Карту перекрывает э, карта смерти. В основе вашего креста шестерка мечей. В недавнем прошлом у нас рыцарь посохов. Во главе вашего расклада четверка кубков В ближайшем будущем пятерка посохов для вас мои дорогие туз кубков В вашем окружении колесо фортуны надежды и страхи карта мага и чем все завершится это король мечей ну что ж, давайте посмотрим, две главные карты, малый крест для вас, два старших аркана, карта императрицы, карта смерти, какие-то очень серьезные изменения могут произойти в вашей жизни. Во-первых, карта смерти представляет знак Зодиака стрельц, Скорпионов, ваша карта. Кстати, кто-то из скорпионов, особенно женщин, так как императрица – это карта, символ фертильности. Может быть, вы в ожидании, в ожидании ребенка, вы узнаете о беременности. Вот и смена, смена каких-то пере… серьезных перемен в вашей жизни. Дети они вносят очень много перемен в нашу жизнь. Вот это и для вас что-то уйдет из вашей жизни. Кто-то, может быть, перестанет работать и сосредоточиться на себе. Что-то новое придет в вашу жизнь, вот этот вот ребенок, забота о себе, пока вы в положении, а потом забота о ребенке. То есть вот это вот серьезные перемены по карте, трансформация, серьезные изменения. Особенно при беременности женское тело меняется, трансформируется, даже ваша психика меняется, вообще характер женщины меняется во многом. Для мужчин, может быть, это ваша партнерша, ваша э, жена, ваша девушка, и вы узнаете, что вы... Э, в положении, вы ждете, ждете прибавления в вашу пару. И тоже для вас вот эта карта смерти, она как бы изменение всей вашей жизни. Надо теперь быть ответственным мужчиной, надо теперь заботиться о, сем о семье и о вашей женщине. Ну, еще, если как бы любовь, отношения не ваша тема, карта императрицы это карта плодотворности. То есть, если особенно императрица, она держит креп, она во главе своей империи. То есть, может быть, у вас свое дело, свой бизнес даже какой-то, или вы руководите чем-то, может быть, так как императрица, как руководитель. Особенно что-то, может быть, даже связанное с красотой, с креативностью, с каким-то творчеством даже, потому что карта императрицы управляется планетой Венеры, а она отвечает у нас за красоту. Очень хорошо по этой карте проходят, например, женщины, которые, у которых есть свой салон красоты, или например парикмахерская или какие-то отелье все что связано вот с креативностью или вы работаете в этой среде может быть вот ваши в этой среде могут произойти какие-то серьезные изменения что-то может закончиться какой-то контракт может завершиться что-то новое можете перейти с одного помещения в другой например или поменять полностью профиль своего производства или вот но плодотворность то есть все будет очень активно и идет в правильном направлении не бойтесь как смерти особенно не стоит бояться перемен в нашей жизни это свойственно людям бояться перемен потому что это что-то новое неизвестное не... Мы не привыкли, нам некомфортно. А вот карта такая философская, которая как раз и говорит о том, что как ты примешь перемены, так они и войдут в твою жизнь. Будешь сопротивляться, с трудом войдут в твою жизнь, с болезненно. Будешь как бы с распростертыми объятиями, вы примете эти перемены. С легкостью они войдут в вашу жизнь. Шестерка мечей тут же в основе вашего креста говорит опять о переменах, то есть когда тоже очень созвучно с картой смерти, что-то мы оставляем на одном берегу реки и переплываем эту реку жизни к другому берегу, там, где нам будет хорошо, к берегу счастья. Это символично, конечно, то, что я описываю. Это может быть в любой области вашей жизни, в любой среде вашей жизни. Может быть, кто-то на этом берегу оставит работу, которая уже отжила себя, уже, которая не приносит ни радости, ни дохода, и вы переходите на новое место, там, где вы будете удовлетворены и финансово, и морально, то есть работа будет приносить радость. Может быть, вы закончили отношения, то есть на этом берегу вы оставите отношения, которые уже не служат вам, и и, э, уходите либо жить одни, и сами по себе, быть одиноким человеком, но довольным собой, либо у вас есть уже новые отношения. Кто-то, может быть, на самом деле просто переезжает. Переезжает в другой город, другую страну, может быть, другой регион. Может быть, туда, где есть вод водоемы, потому что в данном случае он пересекает воду, водную реку. Либо на берег моря вы перебираетесь, на берег реки, или где есть какой-то даже пруд или еще что-то. Можно вот этот переход сделать и психологически, то есть я до этого, мне было как бы, я обычно, то есть... У меня, например, было негативное мышление, то есть я постоянно на все смотрел э, с негативной точки зрения. Э, я работал над собой, я работал, может быть, даже с, психо... э, с, анали... с психоанализом или с психологом. А теперь я вот, перехожу вот эту вот э, в другую стадию, и я теперь э, смотрю на жизнь наоборот более позитивно. То есть вот такой вот переход, переход по этой карте происходит в нашей жизни изменения. В недавнем прошлом у нас рыцарь посохов. Рыцарь это движение. Движение вперед. Вас самый активный рыцарь, кстати, да, попался. Рыцарь, который рвется вперед. Огненная стихия, энергия. Ретер посохов может быть молодым человеком или молодой женщиной, не достигшей возраста 40 лет. Это лев, овен, стрелец. Люди полны энергии. Это может быть даже спортсмены, либо работающие в какой-то творческой среде, в артистической среде, потому что посохи – это вот символ какого-то таланта даже, может быть. Полны постоянно каких-то идей. Они их воплощают постоянно, двигаются куда-то вперед. У вас посохи – это еще символ работы, и карьеры. Может быть, произошел какой-то карьерный прорыв, может быть, произошел какой-то прорыв по работе, что-то вы выполнили, чего-то вы достигли, может быть, вот тоже, может быть, по этой карте. Либо в вашей жизни был вот такой активный, Я недавно не в прошлом вы встретили вот такого человека, который был очень активен и полон энергии. А еще это, может быть, даже сексуальная энергия тоже. Вот так. Но интересно с этим человеком, есть о чем поговорить. Во главе вашего расклада четверка чаш. Обычная четверка чаш говорит о скуке апатии даже, я бы сказала. И э, даже еще у карты есть такое название, как утерянные возможности, потерянные возможности. То есть вам судьба э, протягивает руку с чем-то, а вы как-то не замечаете даже, вот вы это настолько погрязли в своей скуке и апатии, что вы не видите, что судьба посылает какие-то вам возможности изменить ситуацию. То есть если скучно на работе, вас, может быть, кто-то зовет, но в другое место, но вы как-то отмахиваетесь, э, может быть, не принимайте серьезно этого человека, или вам лень просто вообще менять все в своей жизни в данный момент Отношения тоже, например, если отношения не работают, а вас, может быть, кто-то другой на свидание зовет Опять-таки вы как-то отмахиваетесь, не, не, не замечаете Но вот не зря вам эта карта выпала, это как бы позыв судьбы которая вас как бы предупреждает она вас пробуждает что не пропусти свой шанс не пропусти свою возможность чтобы вам не предлагали новую работу новый проект звали на свидание или еще что-то хотели познакомить может подруга или друг хочет вас познакомить с кем-то не отказывайтесь дайте шанс себе и этому человеку или этой работе проекту и чтобы это не было потому что это может быть очень знаменательным как бы вот таким подарком судьбы для вас. В ближайшем будущем у вас какой-то конфликт, может быть, какие-то разборки, может быть, между если вы в паре, может быть, между собой вы будете у вас какие-то... А все, знаете, причина в том, что вы не слушаете друг друга. Вот это вот. Может быть, в коллективе где-то, где вы работаете, может быть, какие-то вот склоки какие-то, недопонимания, ничего такого серьезного, все по мелочам, но как-то, знаете, неприятно. Пятерка – мелкая такая карта и склочная, я бы даже назвала ее, поэтому… Старайтесь, старайтесь держать себя в руках, не обращайте внимания, слушайте других людей, что они хотят вам сказать, почему они это говорят. Иногда даже какую-то глупость говорят, но всегда есть какое-то, знаете, почему они это делают, почему они это говорят. Есть какая-то причина вот этого вот. Поэтому, разобравшись в причине, может быть, вы просто отметете то, что они говорят, и это не будет так болезненно. Или не будете сразу, знаете, отвечать тут же тем же. Вот это вот, где люди одним и тем же друг друга отвечают. Один сказал А, другой тут же Б, и начинается. Вот так вот. Ну, а тем более, посмотрите, какая карта выпала вам лично, дорогие скорпионы. Карта Туз Чаш. Карта любви, в первую очередь. Кто-то может признаться вам в своих чувствах, говорить о своей любви, делать предложение, предложение руки и сердца. Что-то, что вас... Очень и очень обрадует. Если любовь не ваша тема, значит, могут предложить что-то. Предложить могут работу. Если вы продаете жилье, наконец, получите предложение на, на вашу, например, продаете дом, квартиру, дачу, машину, что-то давно не могли продать. Наконец-то получите предложение, которое вас очень обрадует. Или ваше предложение примут, вы, например, хотите купить что-то, ну что-то, что-то такое очень и очень позитивное, что может принести вам вот такую огромную чашу позитива, позитивной энергии. Очень хорошая карта. Это рука судьбы. Всегда помним о том, что э, тузы – это всегда неожиданность какая-то. Что-то неожиданно рука э, судьбы может послать вам. А тем более в вашем окружении карта колесо фортуны. То есть вокруг вас все очень благоприятно. И пользуйтесь этим моментом. То есть э, если вы... В семь... если у вас есть семья, значит, в семье все хорошо, полное такое взаимопонимание. Если вы, про ваша тема работа, значит, на работе вокруг вас все тоже хорошо. И с начальством хорошие отношения, с коллегами хорошие отношения. То есть, где-то вокруг вас все вот в полном порядке, вообще, как бы, даже очень удачно. Планируйте все, все вот в этот период. Если вы хотите что-то, как бы, свершить в этот, в этот момент, в этот период, в июле, то делайте, потому что на вашей стороне вот это вот колесо фортуны, ну и надежды, страхи, надежда, скорее всего, карта мага, я все смогу сам, у меня для есть все для этого, вот эта карта мага, я свое волшебство, я волшебство в своей жизни совершаю сам, я сам маг Потому что у меня все есть. Перед магом все четыре элемента Тару. То есть и Пентакли, ресурсы. Ресурсы могут быть денежные, финансы. Ресурсы могут быть знакомства, друзья, которые могут всегда поддержать, помочь. Посохи – это наши таланты, это наша работа, наша карьера, мечи – это наши интеллектуальные способности, чаши – это любовь, люди, которых мы любим, люди, которые любят нас. То есть все вот это у меня есть, и нет конца, нет предела моим возможностям, и я вот как маг свершу то, чего я хочу добиться в жизни, я сделаю это сам. Хорошая-хорошая карта и в правильной позиции, кстати. Ну и ваша последняя карта – это король мечей. Король мечей – это э, мужчина, элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи. Люди обычно не очень как бы, эмоциональные, они глубоко прячут свои эмоции, могут даже показаться холодными. Но э, ум, острый ум, которым они хорошо пользуются, это может быть интеллект, ум, даже сарказм какой-то, люди, которые очень любят, чтобы все было справедливо, чтобы все было э, честно, чтобы всегда любят добраться до сути дела, как бы вот такой вот, везде свой нос засунуть, и все надо, вот так. Э, либо это человек какой-то определенной профессии, для которой нужны вот эти вот все качества. Это может быть судья с мечом Фемиды. Это может быть адвокат тоже, либо это служащий в войсках или военный, может быть, либо хирург, дантист, либо специалист какой-то области, потому что ум для этого нужен острый и э, как бы вот, может быть, даже какая-то узкая специализация только он, а никто другой не понимает ни в чем этом. Либо человек может быть профессор, занимается какой-то умственной его деятельностью. Для чего эта карта выпала вам, вы сами знаете. Сами сделайте вот этот анализ. Кто это человек? Для женщин, может быть, это ваш мужчина. Для мужчин ваш начальник это может быть. Это может быть адвокат, если у вас есть судебные разборки. Это может быть судья. Может быть, к специалисту надо обращаться. Это может быть ваш брат, ваш друг. Кто-то, коллега какой-то, специалист какой-то. Ну что ж, мои дорогие, это вот ваш главный расклад. Кельтский крест. Давайте посмотрим про любовь. Нет, я еще не объявила, поэтому не буду пользоваться этой картой. Первые этой карты для тех, кто в паре. Терпение, карта умеренности. Десятка мечей. Ис... Ой, дорогие мои, Скорпионы. Ну что ж, предательство, нож в спину, терпение вам карты желают и как бы суд, развод. Или кармическая справедливость, что судьба сама накажет как бы человека, который вот так вот вам нож в спину. Но ну, это отношения, видимо, измена, скорее всего. Или, может быть, человек разный бывает. Понимаете, не только измена как бы вот физическая, как бы сексуальная. А бывает так, что, например, человек пьет и обещал, что больше пить не будет, не будет, не будет. И долго, может быть, не а потом вы вдруг узнаете или понимаете, или чувствуете, что все, сорвался. Это тоже измена. Это тоже вот ну не то, что как бы не, не может человек. И вам вот тоже терпение. Либо разводись, либо как бы терпи. Для тех, кто одинок и в поиске, карта Луны, карта звезды и карта шестерка посохов. Ну, у вас хорошие карты. Карта Луны представляет знак зодиака раков. Вообще, честно говоря, представляет все водные стихии, всех знаки водной стихии, раки, рыбы, скорпионы. Но, в общем-то, управляет знак зодиака рак. Может быть, рака вы встретите карта Луны еще говорит о том, о тайне о секрете, может быть, вы свои новые отношения будете держать в секрете, потому что почему говорю новые отношения, потому что карта звезды исполнение желаний, исполнение ваших мечтаний, так как мы говорим про одиноких и в поиске, значит то, что вот вы хотели встретить человека, вы его встретите. Тут же карта победы, достижения чего-то, того, чего вы хотели, то есть все как бы подтверждается в тему звезды, что чего хотел, того и добился то и получил, мои дорогие. Но, может быть, знаете, боитесь глазить просто, и поэтому никому ничего не говорите, держите это в секрете, в тайне, пока не объявляете всему миру о том, что вы встретили своего, свою, свою женщину или своего мужчину. Так что пока будете держать это как бы в тени. Ну что ж, мои дорогие, а, финансы! Так, кому то чуть-чуть не забыла. Итак, ваша первая карта – башня. Пятерка посохов карта отшельника ну что ж мои дорогие тоже кстати неутешительные карты карта башни карта кого-то могут быть может быть уволят или вы сами уйдете или вашу ферму закроют, например неожиданно ну вот они и как бы разборки конфликты могут быть и карта отшельника это уйти в себя вот как бы уйти от всего от этого обдумать какие, какое, какое будет будущее что делать как как двигаться дальше это такой мыслитель человек знаете может и воспользоваться этим периодом вот после такого события, чтобы, знаете, разобраться в себе, какую-то паузу взять, прежде чем рваться и бежать на какое-то новое место или что-то, и подумать, вообще, что мне надо, чего я хочу. Вот так вот. Ну что ж, мои дорогие, вот теперь можно сказать, что все для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.